Вот наш героический лазик. Маленькая вот. Вот печалька. Развалился дифференциал блокировки. Вот то, что от него осталось. Вот это вот шестерни сателлитов вот такие вот чудесные шестерни это вот тоже было когда-то шестеренкой вот, вот такие вот кусочки это тоже такая замечательная вот совершенно изумительная шестереночка пятеренчатая Не менее замечательный толкатель все что от него осталось не менее крылочка вот она поломана вот вся такая болтающаяся Восстановлению это не подлежит вот. ну, Машина у нас уже наполовину разобрана вот. Половинку моста я снял Для того, чтобы Произвести дефектовку Которая, в общем-то, благополучно Была проведена Были заказаны запчасти в общем-то, дифференциал уже собран и восстановлен. Сегодня я вот решил сделать, так сказать, небольшое видео, как я его восстанавливал и что я сделал для устранения недостатков, которые были, скажем так, произведены фирмой Спрут, в общем-то, чья блокировка это и представляет место быть вот. чего производство оно и есть вот. ну, изменил я конструкцию крышки сделал я толще изменил конструкцию крестовины вот изменил конструкцию крестовины и изменил конструкцию значит осей сателлитов также устранил люфт самих сателлитов осевой. Ну, вот также устранил вот это вот безобразие, то что нагрызено здесь. Потому как сам корпус он немножко сыроват сталь. И она его грызет благополучно. Я это дело устранил, положив туда медные шайбы. Вот, ну, вот как то так то что получилось у нас дальше будем смотреть что я сделал вот. задняя крышка дифференциала которая вот такой вот толщины вот у нас ее благополучно поломала все отломано варить ее нельзя, она очень прочная вот ну, вот тоже непонятно как они за что думали сэкономишь металл за счет шайбы соответственно минус прочность ну не знаю там процентов наверное на 50 на 60 они прочность убрали данной крышки вот, даже вот сравнить если ее со стандартной то получится в общем-то весьма печальная картинка вот у нас стандартный видим какие у него ребра жесткости тут, вон такая мощь плюс толщина это около сантиметра вместо 6 8 тут да ну вот примерно я сопоставил, да, ну вот как-то вот так, вот, да. Разница ощутимая. Что тут и что тут, да? То есть видно невооруженным взглядом, что сделано вот тут, вот, да, в спруте, откровенная шляпа, которая, в общем-то, ни хрена нам не держит. Вот. Заказывать новую я такую не стал, хотя были мысли купить новую блокировку. Но 20 тысяч платить за вот откровенную, как говорится, шляпу, за откровенную говно. Ну, я не стал. Пошел другим путем. Вот. Взял я ребята знакомых токарей. попросил их сделать мне вот такую вот реплику. видимо видно, да, что здесь толщина крышки, вот это вот, вот она тут видно, да, то есть там нормально толщина, сталь хорошая. вот здесь мы видим толщина а тут децельная, то есть ну, те же самые 6 миллиметров здесь у нас уже получается больше сантиметра, то есть они просто взяли, сделали реплику той крышки, только увеличили толщину вот этой вот стенки вот как раз на толщину этой шайбы сделали ее в подконус, чтобы равномерно распределялась нагрузка в общем, должно все это очень даже хорошо работать. Вот. Блокировку я собрал сегодня. Вот. Очень хорошо она заработала. Вот. Ну, в общем, сейчас буду покажу, разберу ее опять, опять. Покажу вам, что у меня там получилось. Да, еще хотелось бы мне сказать, что сателлиты вот эти вот. В совокупности вот с этим вот гнусным механизмом, который вот так вот болтаясь увеличивает до безобразия все ходы и люфты Соответственно вот эти шестерни там вот так вот болтаются, сателлиты там ходят как хотят, непонятно каким образом там и за что цепляются ну, соответственно, работают они, прямо скажем, неправильно. Иначе их бы вот так вот не разорвало. Вот на такие вот кусочки. Совершенно чудесные. Я вот его, наверное, оставлю себе как брелок. Вот. Ну и, соответственно, вот такие вот фрагменты высыпались у меня из коробки сателлитов. Вот. Ну и по поводу вот этой части Тоже сегодня я столкнулся с очень неприятной вещью Потому как толщина вот этой вот детали Сейчас покажу на хороший Толщина вот как раз новая деталь Это Я уже на всякий случай заказал несколько штук Вот как мы видим вот здесь вот Вот здесь вот есть такая вот выработка интересная вот, я все думал Из-за чего это все происходит Оказывается При сборке сателлитов Они Чудеснейшим образом Здесь не проходят Вот Вот, и они При повороте они начинают Благополучно грызть бочину Вот эту вот Соответственно, ее надо стачивать где-то порядка миллиметра. Что я сегодня благополучно на работе сделал. И у меня все стало замечательным. Вот. Ну, вот это мой готовый дифференциал. Вот. Вот он вот так вот выглядит. Единственное, что, значит, опять же, хочу сказать, что сделал я Значит, Дополнительные стопора Вот один Вот второй Сбежание вылетание Вот еще один Вот еще один Корпус дифференциала Пришлось его немножко восстанавливать Потому что внутри все было расколбашено Также поменял вот эти вот болты Резьбу пришлось Кое-где там подрезать по новой потому что они сильно побитые были вот. ну в общем сейчас я его скрою и покажу что там внутри вот. Что так вот, честно говоря, не видно ничего все, приступаю к разборке образом разбираются блокировки я уже предварительно раскрутил поэтому проще вот. Разобрали. Снимаю вторую крышку. Вот такая вот тряхану я здесь. Приблизь. этот это так называемый поршень, который толкает вот эту вот пластмассину, толкатель. И в шестеренки входит зацепление. Звездочки, точнее. Так также вот стопора дополнительные, вот они, один и второй, которые пришлось вот просверлить, нарезать резьбу, сделать дополнительные конусные такие вот шплинты, которые её, не дают ей болтаться по оси, влево-вправо. Они подклинивают, и эти тоже подклиниваются, вот они. Вот. И не дает возможности им шевелиться. Вот. Здесь топора это вот такие вот. Я взял болты каленые, подзаточил их немножко, сделал вот шлиц. ну где-то примерно сантиметр длиной Подожди. такая вот ерунда сейчас я их немножко ослаблю все и... чтобы вынуть сателлиты так. они довольно таки плотно там сидят вот. даже практически не шевелятся по оси Такая хорошо постарались, сделали Вот такой вот такая ось сателлитов. Вместо вот такой вот гадости. То есть разница ощутима. Тут шляпа, тут сделано качественно обратно. Вот таких вот люфтов здесь. Соответственно, такой поломки здесь уже не будет. Потому что здесь толщина миниатюрная, в половину тоньше, на той оси она сделана практически целиком. Слом покажи. Ну, вот так вот ее сломало. Вот. Было, выглядело это вот так вот. Продолжаем разбирать безобразие вот это вот. Так, это мы оставим. И покажу вот здесь, что же является. Сравниваем, да, ось Насколько она мощнее той оси, которая была изначально по заводу Это входит очень плотно Она даже не имеет люфта при приложении А когда еще подпирается затвором Она будет сидеть мертво Люфтов лишних здесь не будет. Так же, как и вот здесь вот. Но он тут так-то с трудом входит. Здесь люфта нету. В совокупности, то что люфт убирается и здесь, и тут. Тут сама по себе крестовина уже может держать колоссальную нагрузку. Вот. сейчас покажу, что мы сделали с сателлитами. Пардон, надо было немножко приподнять. Сателлиты новые. Ай! вот я вырезал такую шайбу вот. по моему это, это ли латунь, либо бронза не знаю что-то мы такая принесли такой но она довольно таки мягкая в принципе используется для всяких бронзовых тулок Положили. вот вот она это вот как чашечка получается. Вот. Ну как подшипник она будет там улучшать трение, потому что внутри, покажу там, на фотографии было видно, что было внутри. Вот здесь вот, что поверхность там была вся изуродована осколками от старых сателлитов. Ну и соответственно значит, пришлось ее как-то восстанавливать. Вот. Ну и плюс большой люфт в сателлитах мне никакого выбора особо не дал. Как устранить его вот таким вот образом. ну Вот они там болтаются. У меня эти шайбочки. Вот. Видно, наверное. Оп, вот второй и там же вот здесь вот третий вываливается вот он болтается выскочил и бачки нету вот, сейчас его обратно вот вправим это вывалился вы Вот на всех четырех сателлитах стоят шайбы, которые, в принципе, дают, то есть они как бы сходятся ближе, и люфт между большими шестернями и сателлитами становится меньше. Соответственно, блокировка будет сходить долго и счастливо. Все, начинаем процесс обратной сборки. То, что хотел. В общем-то я все практически показал. Все свои модернизации. Вот. И обратная сборка у нас идет таким вот образом. Все равно приходится чуть-чуть переподнимать, чтобы шестерня не зацеплялась там. Здесь надо давайте, так, плотненько входит в гнездо. Я показывал, да, вот гнездо, вот это вот, вот это вот, вот она это вот оно, вот это вот. Я его спилил на миллиметр, сделал тоньше шейку для того, чтобы сателлиты там смогли спокойно вращаться. Иначе они, вот, если даже здесь вот видно. Он не проходит Примей ко мне Сателлит тут не пролезает Соответственно Если мы ставим шайбу да даже в общем-то и без шайбы я пробовал Все равно он начинает грызть Вот эту вот беду вот. Поэтому я ее чуть-чуть подрезал и стало, в общем-то, все хорошо. Устанавливаем последний сателлит. Нет, нет, нормально, все нормально. Устанавливаем последний сателлит. Устанавливаем в толку распорную. Я просто что-то. Дья центруем, боковюками. Ну, в общем-то, в порядке так. так, там мы все установили то там все живые здоровы сейчас вот их осадим на свое место Вначале начинаем подтяжку с центрального со центральной оси палец чуть чуть потуху Затягиваем до тех пор, пока вот здесь тоно не будет за Чтобы потом крышка потом одевалась ровно, стандалась. Здесь что у меня не очень хорошо сила. Теперь на своем месте ну и боковые также мы затягиваем всего, как видим, все сидит на месте. И все довольно-таки плотно далее устанавливаем цилиндр привода так он должен стоять и закручиваем в обратном порядке все болты вначале нужно перестнакрест хотя бы ну, палочку напротив друг друга чтобы отцентровать ее можно как угодно Голочки новые, как я говорил, Калёные, хорошие. Видим, что соло ощущается. Поближе, ним свободно вращается, без всяких там каких-то задиров, зацепов лишних, все великолепно крутится так что вот все чудесненько собралось Дальше будем ставить уже на мост А пока его Отложим в сторону